Ребят, снова привет всем. Мы с вами продолжаем проходить GTA пятую часть. И нам вот до сюда вот ехать. Так, а это чё за точка? А, это люд... Там только мой кузен There's есть, Флойд. Он живет со своей подружкой вместе на названием Веспучий Бич. Ну и зачем нам останавливаться? What... Ну и зачем нам останавливаться? Уэй, семья It's это важно, you так you как не человек, который, наверное, на работу наставлял тебя на а в прошлом году кормил Ан... Надо проведать. Тревор, я давно его не видел. Более надо к нему заглянуть. Кузеном? Флойда. У Флойда кузен есть, вроде как, ну и... Только... Может, это и здорово. Может, это и здорово. Хотя... Ну, где мы остановимся по дороге? По дороге мы остановимся в мотеле. Ясно тебе. Ты. ты мать твою, в этот прекрасный город нагрянула еще одна банда пропащих. Одни хотят плакать погибших и возможно отомстить. И тут я подумал, что мы могли бы нанести им визит? Тревор, я... я думал, что нам... там будут не рады, ведь... Ты, ты, ты... же... тот чувак, который... ну стал причиной их несчастья. Уэйд, Горя обладает удивительным свойством сближать людей. едем в Лос-Сантос, Кали-Ка-Калафья река Занкуду, район так назвать, а не ну река тоже тоже называется Занкуду, проходим в основном миссии сюжетки, сюжет, ну и Лагерь вон там, подожди, пока с так потом снова сбегну туда. Добришь до трейлер тр... трейлерного парка. Вот, добрались мы. Разве эти бомбы-липучки на трейлерах так. Нет никаких оружий, блин. Так, тап и... Так, тап и... ПП, МПП. Граната, бомба, липучка. Так. Нюшкин, а, скажи. У меня, ну... Не работает, это... Эм, ладно, короче, я эту миссию пройду, пожалуй, сам, один, э, без никого. Потому что, ну, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видеороликах по GTA 5, наверное. Давайте всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем до скорых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Пока.